привет тема сегодняшнего видео первый шаг к успеху в малом бизнесе и сегодня я хочу разобрать с вами такие вопросы что же делать новичку который пришел в сетевой чтобы не сдаться через месяц как перестать бояться отказов и общественного мнения меня зовут надежда шадрухина и я успешный интернет предприниматель я рада приветствовать вас на своем youtube канале что же делать как, как же достичь этого успеха как же через месяц не распрощаться с выбранной сетевой компанией, разочарованы что это не мое как перестать оглядываться на мнение окружающих которые тебя всячески говорят да что ты занимаешься какой-то фигней и пойдем лучше мешки разгружать или вот бухгалтер хорошая профессия как не унывать когда тебе говорят нет нет нет нет мне это не интересно мне это не надо нет нет нет не берут трубки на самом деле все очень просто когда вы приходите в сетевой важно принять решение просто принять решение об этом не говорят при рекрутинге об этом редко говорят на больших мероприятиях и никогда не говорят при обучении Успех в сетевом бизнесе возможен только тогда, когда вы приняли решение. Решение, что вы состоитесь в этом бизнесе через какой-то промежуток времени. Решение, что выполняя какие-то действия, у вас будет какой-то результат. А внутреннее решение помогает преодолевать любые препятствия в любом начинании, а в сетевом особенно. Приняв решение, нужно сделать следующий шаг. Это поставить перед собой большую амбициозную цель, которая будет вас греть. Это не значит, что ее нужно достичь через год. Нет, она не будет вас греть. И не через два. Это должна быть цель, которая через пять лет осуществиться или через 10 лет но именно это большая амбициозная цель с принятым решением будут помогать вам вставать с колен и идти вперед на все насмешки и осуждения окружающих отвечать улыбкой а на отказы про себя говорить и я знаю что ты ко мне придешь через год либо через полгода либо через два года но ты будешь в моей команде но не нужно забывать, что недостаточно принять решение и поставить большую амбициозную цель. Нужно выполнять действия. И это тоже момент ключевой в сетевом бизнесе, который влечет за собой успех. Действия просты. Каждый день нужно делать презентацию в своем бизнесе двум новым людям. Это может быть мамочка в поликлинике, это может быть водитель такси, это может быть продавец в супермаркете, это может быть ваш знакомый или родственник там, или коллега. Две презентации в день. Пусть вы изначально уверены, что этому человеку ваш бизнес не интересен. Просто проговорите. Навык общения, навык презентации будут делать вас увереннее, увереннее и увереннее. Итак, три фактора, которые помогают вам не сдаться на начальном этапе в сетевом бизнесе. Принять решение, большая амбициозная цель и две презентации в день. И Я надеюсь, что видео вам было полезно. Пожалуйста, поставьте лайк. Это вдохновит меня на новые видео. Если у вас есть вопросы о том, как закрывать возражения грамотно, как все преодолевать, как предавать все отказы, если ты сломился, и как держать себя в тонусе, оставьте свой комментарий под этим видео, и я обязательно запишу на них ответ. С вами была Надежда Шадрухина, до встречи на моем YouTube-канале. Пока-пока!